Всем привет, это а канал Водовый Стрим и сегодня мы разберем снайпера Альфа 2016. Данный снайпер один из лучших оперативников для предзаказа по моему мнению. Кстати, если не хотите быть нубом в данной игре, переходите на наш канал и смотрите наши советы по игре. Давайте сначала поговорим о самом оперативнике, а в конце видео посмотрим всю его ветку раскачки. Данный оперативник понравится всем любителям раздавать ваншоты. Но не торопитесь, не каждая цель будет уничтожена после первого же выстрела, тут есть небольшие нюансы. Кстати, если вам понравится данное видео, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал, смотрите видосы и нагибайте в калибре. На данный момент это единственный оперативник, который может раздавать шоты даже на большой дистанции. Как по мне, он идеален как для PvP, так и для ПВЕ, что нельзя сказать о большинстве других оперативников, имеющих определенную направленность к разным режимам игры. У кого-то спецспособности заточены под ПВЕшку, у кого-то они уверсальные, а у кого-то все-таки больше под ПВП. Например, как у Штурмюка Гром. Кстати, данный снайпер универсален для любого режима игры. Многие жаловались на игру, где ваншоты, где ваншоты, а вот это, альфа 16. Правда в ПЛП, к сожалению для многих, и к счастью для меня, на это можно не рассчитывать. Как по мне, всегда должна быть возможность пережить ошибку. Но тем не менее, разовый урон данного оперативника все-таки шикарный. В большинстве случаев в ПВЕ мой урон превышает урон моих сокомандников, особенно после получения дополнительной обоймы. Вначале у нас три магазина по 5 патронов, но со временем у нас будет все 4 магазина. К сожалению, он появляется уже под конец раскачки. До этого придется частично побегать за боеприпасами почаще. Винтовка винтовка, но не только этим хороший наш оперативник. Помимо винтовки у нас есть пистолет. Да, кто-то отнесется к этому скептически, но не торопитесь делать выводы, у данного оперативника это туз в рукаве. Во-первых, за временем прокачки вы сможете быстрее передвигаться с данным пистолетом. Не скажу, что прямо намного, но все же побыстрее. Во-вторых, как по мне, пистолет у данного снайпера один из лучших в игре. Все-таки Глок-17 это вещь. Размер магазина в 33 патрона радует, и благодаря этому ты не ощущаешься беспомощным в ближнем бою. После данного оперативника другие пистолеты выглядят блеклыми и неинтересными. Особенно поиграв с снайпером какое-то долгое время и переходя на другого оперативника, это очень хорошо ощущается. Также у нас есть спецспособный шквал. Очень классная штука. Данное умение дает нам возможность на определенное время стрелять, не выходя из снайперского прицела. Кстати, ловите лайфхак так как наша перезарядка магазина отчасти довольно-таки долгая, я советую иногда применять нашу способность, когда в магазине остается 2, максимум 3 патрона. Эти 2-3 выстрела мы делаем довольно-таки быстро, и во время действия нашего умения у нас не только ускоряется перезарядка между выстрелами, но и увеличивается скорость перезарядки самого магазина, что дает нам возможность быстро перезарядиться и опять наносить дичайший урон. Также не забывайте, что когда применяете способный шквал, на вас ставится метка и вас просто все видят, то есть вы засвечиваетесь. Помимо всего прочего, во время действия данной спецспособности у вас не падает урон с расстоянием, а в данной игре, чем дальше, тем урон постепенно чуть-чуть начинает падать. Это очень классная билка, когда на вас, мир прут много ботов или в пвп, где надо быстро забрать врага. Ведь без нее каждый раз при перезарядке мы выходим из снайперского прицела. Вот честно, я не нашел локтя дегтя в бочке меда данного оперативника. Он ну прям действительно хорош, его классно сбалансировали. Еще раз повторюсь, это сугубо мое личное мнение. Еще раз напомню, он дает ваншоты, но не по всем ботам, а только по определенной категории ботов. И уж точно не по оперативникам в пвп. Вот да, он доносит большой дамаг, но все-таки шоты раздаются только по некоторым ботам. Хотя альфа действительно очень большая и очень классно стрелять в бота какого-нибудь и снимать с него очень много хп. Да, даже в пвпшки нормально можно подамажить. И вашему союзнику останется ну максимум, что сделать это только добить Вообще-то калибр вообще не про ваншоты, это ихняя политика, я ее поддерживаю. Кстати, ловить еще немножко меда данного оперативника. Мы поговорим о спецсредстве данного оперативника. У него есть противопехотная мина, данная мина поможет как в ПВЕ в разных ситуациях, так и в ПВП поможет оградить вас от захода в тылу особо прыткого штурма, ну или просто сделать подлянку врагу при захвате вашей базы. Вариантов куча и ограничивается только вашей фантазией, где его расположить. Данный оперативник очень сбалансированно получился, ей-богу. Напомню, что данный оперативник не является премовым в привычном понимании для многих этого слова. Он не приносит дополнительный опыт и, или серебро. Это просто эксклюзив на ближайшие полгода, не более того. Ну и естественно при старте ОБТ и при релизе игры уже у вас все-таки он останется на аккаунте. И у вас будет он. у одним из первых, будет, потому что все остальные будут фармить, прокачивать, чтобы его получить. Возможно, кстати, и будут опять продавать, неизвестно. Но мне кажется, со временем их смогут взять все И далее, как я обещал, рассмотрим ветку раскачки Что же есть у данного оперативника и какие круги ада вам придется пройти Хотя я шучу, у данного оперативника этих кругов нет, в отличие от поддержки премиумной Но об этом мы поговорим в отдельном видео Поехали! Ну что, давайте посмотрим на нашу ветку раскачки. Первое, что мы изучаем, это сошки, которые увеличивают стабильность и уменьшают отдачу. Подходим к какому-нибудь через с которым мы будем стрелять, и мы становимся чуть-чуть лучше. Следующее, у нас нам... Следующее улучшение нам накидывает немножко базового запаса здоровья. Тоже, в принципе, неплохо. На третьем месте у нас открывается способность «Шквал». Способный шквал, напоминает дает возможность нам стрелять из снайперского прицела, ускоряет нашу перезарядку в магазине между патронами. Ну, и также, кстати, не падает у нас урон основного оружия на расстоянии. Очень вещь хорошая. Ну, и, естественно, дает маленький негатив, эта метка силой цели виден ее противнику. Следующим у нас идет это увеличение объема магазина в пистолете. Очень вещь хорошая, все становится почти идеальным. На пятом месте у нас спецсредство, наша противопехотная мина, пока еще простая мина. Следующим у нас идет уменьшение времени восстановления способностей шквал, соответственно быстрее откатывается, чаще используем. Дальше у нас убирается небольшой негатив от способности шквал, а именно метка. У нас называется она теплоотводящая лента, вещь в принципе хорошая, полезная. Следующим у нас идет уменьшение затрат при использовании рывка, вещь хорошая, можно больше бегать. После этого наш пистолет становится просто топчиком, потому что у нас увеличивается скорость перемещения при использовании пистолета. Я бы не сказал, что она сильно много увеличивается, но все-таки увеличивается. И при условии, что мы используем рывок, оно, если не ошибаюсь, оно суммируется. После этого у нас идет оптический прицел. Кстати, прицел можно как включать, обратите внимание, так и выключать. Соответственно, мы можем и ленту убрать. И магазин мы можем себе поменьше сделать. Ну, в принципе, никто в здравом мире это <свист> не будет использовать. Так, кстати, отключается только вот эти вот, где находятся вот эти вот галочки. Это отключаемые элементы. Так, что у нас было? После этого у нас идет э -э замедление. То есть после подрыва на нашем спецсредстве противник начинает медленнее бежать и не может использовать кнопку. рок, становится просто такой идеальной мишенью. Идеально медленной мишенью Следующим у нас идет увеличение времени и Действия способности шквал Соответственно дольше используется Больше накидываем Последнее, почти почти последнее Но первое по значению это увеличение боекомплекта Снайперской митовки Дело в том что у нас изначально очень мало А сейчас становится на один больше И мы соответственно будем меньше бегать И искать себе патроны Блин идеально Не знаю, Я, я бы ее пораньше сделал Потому что я качался, я долго об этом мечтал Ей богу так, после этого у нас идет увеличение боекомплекта спецсредства, и у нас становится их уже три, то есть три мины мы можем поставить. Последнее, что у нас идет из умений, это выведение строя противника, во время действия способности шквал продлевает ее действие. Соответственно, вещь хорошая, но больше она, по мне, идет именно в ПВЕ, потому что убивая бота, мы, соответственно, накидываем себе Точнее продлеваем время Все таки в PvP-шке, ну это редко зайдет Когда можно убить одного, продлить еще там чуть-чуть пострелять Но тоже соответственно работает Последнее что у нас идет Это идут камуфляжи, сейчас я секундочку вам их даже покажу а, Вот такой камуфляж У нас получится За то что мы еще 100 тысяч будем играть Ну в принципе не знаю, не знаю, не знаю Можно было сделать что-нибудь поинтереснее Кстати такие же камуфляжи еще есть Песчаночка у нас есть ну, это мы уже видели на мне. Так, вот такой камуфляж зелененький есть. Ну, соответственно, камуфляжи будут выпускать. Кстати, вот так вот так неплохо смотрится. Как по мне. Если совместить. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели. Оставляйте свои комментарии. Лайки и дизлайки. И увидимся в бою. Пока-пока.